дорогие друзья всем здравствуйте с вами пугачева наталья Всем добрый вечер мы сегодня с вами на но ну, уже многим полюбившийся как и мне наверное вот такой традиционной встречи в начале каждого месяца и мы с вами сегодня поговорим про прогноз прогноз на э, сентябрь месяц да все видно слышно э, традиционно хочу спросить э, если у нас среди ну, среди нас здесь собравшихся новички кто там первый раз видит слышит э, и приходит к нам просто я сейчас вам дам тогда подсказку Мы любим вас, прогнозы, спасибо да. я поставьте единички в чат кто у нас совсем совсем совсем новичок угу. тогда я быстренько сейчас дам инструкцию для новичков ну и для тех кто может быть не совсем новичок ну но как-то забыл, потерялся, что нужно делать. Да, мы с вами сейчас. Да, всем доброго вечера. Значит, что нужно сделать? Ну, во-первых, меня зовут Пугачева Наталья. Я преподаватель астрологии базы в нашей школе. Сегодня вы увидите не только меня, но и увидите еще Смирнову Татьяну, которая свет не нравится минутку. Смотрим, как-то так будет лучше, да. Значит, Смирнова Татьяна преподавателя фэншуй нашей школы, и мы с вами сегодня поговорим про сентябрь месяц. Сентябрь у нас с вами, ну как вы уже, наверное, видели по заставке, начинается календарный месяц наш с вами гри григорианский календарь, он, конечно, не совпадает с тем календарем, с которым мы работаем, это календарь китайский календарь и по нему точно также 12 месяцев этот месяц месяц петуха который приходит вернее тот который сейчас идет месяц обезьяны приходит месяц петуха это уже второй будет месяц осени то есть у китайцев уже как бы началась осень раньше придет зима ну и раньше придет весна и по китайскому календарю у нас с вами начнется только 7 сентября месяц петуха поэтому мы традиционно выходим заранее для того чтобы прогноз для вас был удачный ну как удачно полезный это слово подобрала полезно и желательно знать свою астрологическую карту чтобы сделать свою астрологическую карту вам нужно зайти на наш сайт сайт н пугачева сейчас Модераторы нашего чата вам скинут ссылочку для тех, кому нужно сделать свою астрологическую карту, или может кто-то хочет посмотреть карту там своего ребенка, мужа, любимого человека, чтобы как-то тоже сориентироваться, что его ждет в этом следующем месяце, да? И для этого вам нужно попасть на наш сайт для тех, кто у нас с вами первый раз видит наш сайт вам нужно зайти будет в, в такую закладку калькулятор бадзи но сейчас ирина вам ирис забрасывает ссылочку по которой можно просто пройти то есть э, не надо там никуда заходить это скорее для тех кто будет смотреть в записи Итак, калькулятор бадзи вы заходите вам нужно будет заполнить вот такую форму здесь имя можете написать можете не писать от этого ваша астрологическая карта не меняется обязательно пол и дату своего рождения время в случае если вы знаете делайте если вы не знаете здесь можно нажать на треугольнички там такое будет слово нет нет берете выбираете слово нет и нет и город тогда тоже указывать не обязательно если вы дату если вы время не указали если вы если вы указали время, тогда нужно будет еще написать и город. То есть город нужен только в том случае, если вы указали время. Да? Ну, в любом случае можете город указать. Для России город по-русски, остальные по-английски. А и дальше нам нужно будет написать, вот на кнопочку рассчитать нажать. Так, переходите, делайте. Если у вас есть какие-то трудности, пишите, какие у вас трудности. я уже опасаюсь этого месяца пришел дубликат по году у ребенка очень надеюсь на хороший прогноз Слушайте, дубликаты не всегда плохо да ну то есть традиционно считается что это не очень хорошо но даже если а для вашего ребенка этот столб с дубликатом действительно плохой, и вам он, ну как бы вы видите, что ребенок в петухах все время болеет, или себя плохо чувствует, или какие-то э, такие моральные, может быть даже психические напряжения у ребенка э, каждый сентябрь. Наверное, у каждого ребенка каждый сентябрь напряжение начинается, да? То э, мы все равно должны понимать, что это всего лишь месяц. Это не годовая энергия, которая может прям все перевернуть то есть обычно месячная энергия для того чтобы она сыграла вот прям какую-то такую знаете серьезную судьбоносную э, историю вашей жизни для этого надо чтобы сошлись много параметров ну то есть прям вот Прямо и год для вас был плохой, и, и в период вы жили плохой, и фэн-шуй у вас плохой, да еще и месяц пришел плохой, да еще и в этом месяце есть какой-то вот такой прогноз, что именно для вашего знака может быть наказание или какая-то авария, или еще что -то. Тогда нужно опасаться. Если, в принципе, таких указаний вот не так много, как я сейчас перечислила, то я предлагаю, ну, просто сейчас прослушать, да, и что-то там для себя отметить хорошее что-то плохое да там галочку поставить и избегать этого но но не впадать в панику а, я дерево я но ни один прогноз не сбылся наблюдаю в течение года в чем может быть причина а, в чем может быть причина причина может быть я кстати говоря вы знаете в конце сейчас я покажу новичкам что должно получиться у нас Сейчас покажу, куда смотрите, отвечу. А, ну, во-первых, спасибо вам за ваше упорство, что у вас не сбывается, но да вы приходите. Второе, что должно быть? Значит, смотрите, а, нужно все-таки знать свою астрологическую карту. Потому что прогноз делается вообще вот так вот. Опа, и для всех. И для всех он... Ну как он и должен там, я не знаю, среднестатистически попадать. Он не может попасть в каждого человека на сто процентов. То есть, если вы встретите свою вторую половину, то не могут все янские деревья. То есть каждый десятый человек на планете Земля встретить свою вторую половину. Если вы там там дерево и, например, и вдруг разорилось, да? И не может каждый десятый человек на планете разориться конкретно в этот месяц. Что вот теперь вопрос, почему? Да? А, все зависит, конечно, от от карты в целом. И еще знаете, почему здесь может быть? А, есть такое понятие, как структура карта. И у большинства людей структуры как бы нормальные. И господин дня. Сейчас я для новичков говорю, что такое господин дня. Ну, господин дня это такое устаревшее название. Мы называем элемент личности, почему мне нравится господин дня, потому что сразу понятно, куда смотреть. Вот столпы судьбы – это астрологическая ваша астрологическая карта, которая вам выдана в момент рождения. В этих столпах судьбы у вас есть час, день, месяц и год рождения, и он состоит из верхнего иероглифа и нижнего иероглифа. Так вот типа самый-самый важный нужный иероглиф у нас в карте ну для новичков мы смотрим день и от него у нас уже строится прогноза но важно конечно знать структуру карты потому что бывают такие структуры карты где ваш господин дня ну, можно сказать не является самым главным вот элементом во всей во всей этой истории то есть э, это могут быть трансформационные карты это могут быть хотя мы все равно там будем смотреть от господина дня но скорее это могут быть очень слабые и так называемые карты следования когда сам э, сама вот эта вот структура господина дня она не очень сильная, и она обычно зачем-то ну, к чему-то прилепляется в карте какой-то более большой силе и идет так вот внимание сейчас сразу же начале скажу что у нас для новичков стартует в сентябре, вот буквально через несколько дней у нас стартует в большой очень интересный тренинг и я Лену попросила, она должна была сделать какое-то супер предложение специально для вас. Вот сейчас захожу на страницу, смотрю, называется "Астрология для новичков бадзе то есть ну, для того чтобы если вы уже год за нами наблюдаете да то уже нужно делать следующий шаг то есть это вам наверняка интересно наверняка у вас что-то работает если бы ничего не работало, то вы бы не ходили время не тратили да и я я перефразирую ваш вопрос наверняка вам хочется чтобы работало все больше четче и понятнее и вот больше четче и понятнее это как раз вот мы приглашаем на курс для новичков который у нас по супер низкой цене вот вот просто но нет в интернете таких цен и которые у нас в... большое количество людей проходит и вот там всю астрологию раскладывают от а до я и вы сможете собственно говоря сами понять в чем в чем ну, где-то какая-то проблема может быть да все давайте про, про, про прогноз Итак, друзья, значит, смотрите, а -м -м -м для новичков еще раз, да, куда мы смотрим, мы смотрим в столпы удачи, и мы смотрим, то есть, когда я буду говорить для людей, у которых есть какой-то знак, вы смотрите. Я буду говорить, если в небесные стволы вы смотрите сю сюда, если в земные ветви, то вы смотрите вот сюда. Хорошо? То есть это может быть там, я, например, говорю, если есть у вас в карте кролик вы смотрите а есть ли у вас кролик вообще в карте да? а... А... А, Нина, отв... не Нина, чтобы не отвлекать всю публику на ваш вопрос да я его прочитала слушайте но ну, но ну, рекламу и в том числе какие-то вот это вот когда ты обливаешь конкурентов по -моему, никто не отменял да? то есть нужно продать свой, свой свои курсы и так далее и наверняка астролог, про которого вы говорите, он понятия не имеет, о чем вообще китайская метафизика, да? Вот, так что а, есть есть еще очень тоже такая интересная история, что люди, которые занимаются, ну, вот, если вы уже занимаетесь, каждый из нас, кто здесь сейчас находится, да, наверняка уже немножечко, давайте я буду потихонечку листать слайды и рассказывать, наверняка уже м -м, можно сказать находится в такой определенной парадигме не просто видение материального мира да? любая астрология это это такое умение читать э, читать тонкие материи скажем так и то есть мы все с вами отчасти какие-то немножко эзотерики так вот мы можем себя попробовать в разных направлениях. Да? мы можем прийти э, взять какой-нибудь тот же прогноз до да? можем составить свою карту по западной астрологии по восточной мы можем сделать какую-то там по нумерологии мы можем еще что-то сделать проверить на себе посмотреть что вам откликается вот и все здесь больше никаких других вот у меня например в голову не придет сейчас взять и начинать вам рассказывать какая западная астрология плохая или там про нумерологию начинать говорить что вы знаете ну, ну это же но ну это же бред этим же занимаются только вообще какие-то не очень здоровые люди ну, ну зачем Зачем я это буду делать про то, про что я там не очень в курсе, и с чем я не работаю. Вот, все, давайте, поехали. Итак, друзья, у нас с вами начинаем про сентябрь. Итак, у нас с вами сентябрь. Прекрасный месяц, чего там говорить, очень красивый, как правило, на большинстве нашей территории все-таки он еще теплый, прекрасный. И, как я уже сказала, несет энергии дерева-металла, которые будут мягче и спокойнее, чем предыдущий месяц. Потому что предыдущий месяц, вот это вот сильное столкновение сильного дерева с сильный, э, сильным металлом, давало, конечно какие-то жесткие моменты и они ну для тех, кто как-то умеет отслеживать, как как эти энергии работают у нас с вами он видел и чувствовал это ну возможно как-то было даже какие-то как-то отражалось вот кстати говоря если уж хочется пописать и что-то рассказать напишите пожалуйста у кого что в сентябре происходило потому что у нас был такой очень сильно конфликтующий и есть до сих пор месяц, что происходило, что успеет, то успеет почитать, что не успеет, то не успеет. Максим очень интересно какое-то пояснение дает, комментарии. Все, кто в чате читайте, я сейчас не буду отвлекаться, потому что за мной выйдет еще наш преподаватель Татьяна Смирнова, которая будет вам давать по фэн-шуй прогноз. И обычно его тоже очень многие люди ждут. Поэтому, э, Максим, обязательно все перечитаю. Да. да, прям не могу оторваться, интересно. А, да, да, я имела в виду в августе. А что сказала? Я, я наверное, про сентябрь сказала. Ну да, такой может быть. Я имела в виду август, я имела в виду месяц обезьяны. А, уже три года дочь меняет работу в сентябре. Вот, пожалуйста, да? а, Дерево Ян я потеряла работу работу в августе. У нас дерево Ян был очень большой конфликт и очень большие проблемы вообще для деревьев ян. Вот в, в текущем месяце, да, я имею в виду август и начало сентября, месяц обезьяны, поэтому и спрашиваю: да. А, тяжело делались все дела, уходила многие энергии. Да, да. Непростой был месяц, он проходит, приходит тоже вроде бы месяц. Посмотрите, мы тоже можем посмотреть на этот месяц и сказать, да, здесь тоже заложен тот же самый конфликт. Но у нас уже такой мягкий пушистый цветочек, а петух это уже у нас ну, золотые ножницы. Плюс этот цветочек, он не такой уж и цветочек, да, потому что он сливается в такой. Там у нас в принципе здесь уже Любовь, дружба, жвачка, плюс петух, цветок персика, плюс крыса, цветок персика. Все у нас такое персиковое. У нас, мы входим в абсолютно другие энергии. Абсолютно другие энергии. Да? То есть, если у кого-то что-то было плохое, то а, у нас кому-то эти энергии помогали, жесткие. Но кому-то они, конечно, могли сильно мешать. То есть, в отличие от августа, когда небесный ствол года и приходящий приходящего месяца конфликтовали да у нас был там конфликт В сентябре дерево месяца сливается с металлом года и поддерживает настроение любви и флирта то есть такой прям месяц идет про любовь про любовь до да? а, петух это месяц цветка персика а, и из за удвоение романтических настроений потому что и петух и крыса а, персиковые цветы общество будет подверженным эмоциональному импульсу желательно во всем стремиться к красоте, проявлять благородство, вежливость и благожелательность. Обязательно воспользуйтесь этим месяцем, если у вас есть проблема в отношениях, особенно в семье или на работе. Начальство будет не столь требовательно и, подключив все свои знания, проявив лояльность к месту работу вы можете наладить отношения с вышестоящими людьми. А для женщин, если муж последнее время излишне давит на вас то применив в семейной жизни мамины советы обязательно восстановите мир и согласие у себя дома но для того чтобы восстановить мир и согласие мы обычно с вами тоже пользуемся еще одной поддержкой вселенной это хорошими датами на месяц пока смотрим даты я про них расскажу немножечко пробегусь по чату посмотрю господи марина какой ужас у вас прям какие-то одни прям по вас очень жестко не просто по именно конкретно по вашей личности да а прям по всей семье прошелся август ужасно примите мои конечно соболезнования да. Угу. ольга пишет что металл ян, август очень негативный месяц по всем направлениям да многие пишут что месяц был тяжелый и трудный. Нет, сейчас будет прогноз про лошадь. Нет, не, не, не усугубляйте. Да, да, да. Угу. Так, идем дальше. Итак, значит, смотрите, давайте, если нам нужно что-то будет с вами подбирать в месяц петуха, то мы с вами должны будем в этот месяц все-таки обратить внимание на хорошие или плохие даты. Вот все, что красным отмечено, это плохие даты. Все, что будет зеленым, это будет хорошие даты. Итак, все эти даты будут продублированы. У нас в соцсетях мы их публикуем, публикуем из моего прогноза все, что вы видите, мы так кусочками публикуем в течение ну, в начале, не в течение месяца, а в начале месяца. И мы э, вывешиваем весь прогноз на нашем сайте, там где наш калькулятор. До главной страницы у нас есть статьи, и весь этот прогноз у нас с вами висит на сайте. Итак, у нас с вами 9, 12, 21, 24 сентября и 3, 6 октября. Почему я на октябрь залезла? Потому что у нас месяц, временные рамки чуть-чуть смещаются у да, месяца петуха и затрагивает сентябрь плюс чуть-чуть октября. Дни неподходящие для начала любых дел и выяснения отношений. То есть, если вы вдруг надумали э, помириться с любимым человеком или э, как-то зарыть топор войны там со своим начальством да и там пойти на мировую то смысла даже на мировую идти в эти дни нет ну Скорее всего, не сработает. Либо сработает, но все равно будет как-то во вред вам. А также для посещения врача и свиданий. Ну, вот обычно таких дней не так много, но в этом месяце у нас прям что-то их много подвалило. 21 сентября это еще и разъединяющий день. То есть прям не поленитесь, отметьте себе в календарике, что действительно энергии в этот день стоит на нуле. Лучше всего этот день пометить заранее в своем календаре и назначать на него никаких важных дел, от которых вы ждете рост и развития. Самое лучшее – это отдых. То есть 21 число – вот, вот погуляли, вебинар послушали, книжечку почитали, сериал посмотрели, по дому убрались. да. Что-то такое, ну, никакого импульса, вот такого импульса, который мы должен намного и надолго дать, какой-то мы не делаем и не ждем. Да? 8 11 20 23 сентября и 5 2 5 октября дни неподходящие для начала поездок и подачи документов в какие-то органы могут вернуться с ошибками или вообще потеряться 5 октября значит, э, в, могут вернуться с ошибками или потеряться. 5 октября также не пытайтесь восстановить мир с теми, с кем ссорят. Сейчас закрою. закрою. Мама мужская, тоже пришла она, в домик. Мамочка, сейчас я закончу. А вот. А, так, значит, 10, 22 сентября и 4 октября, день не подходит для подписания документов, начало день, дел, имеющий короткий срок реализации. То есть, если вы вдруг надумаете, дом строить и нужно это будет делать именно 10 сентября. Ну, ну, это, это все-таки такой длительный да, срок реализации. То есть, все, что имеет короткий срок реализации, то есть вам нужно сделать что-то, что нужно сделать к завтра или к послезавтра. Вот эти дни не очень подходят. А вот 30, 25 сентября и 7 октября день не подходит для подписания документов и начала дел, имеющий длинный срок реализации, то есть не подходит для свадеб, начала строительства. Также 25 сентября не лучший день, чтобы опять же налаживать отношения. Да? Но у нас есть еще и хорошие дни. Да, их ну, тоже достаточно много. Итак.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 Лучше не стоит. Опять же, не самый хороший день, хотя день хороший, но не для того, чтобы восстановить мир. 16-28 сентября, прекрасный день для уборки. Опять же, мы сейчас говорим, наверное, больше про энергетическую уборку. Знаете, какую уборку, которая, э, ну, не ту, которую мы там делаем там, кто-то каждый день, кто-то там, я не знаю, раз в неделю, да? А мы говорим именно про энергетическую уборку, когда у нас вот прям вот какое-то нужно обновление да? или кто-то ушел или переезд или еще что-то вот, вот прям нужно чтобы вот ушла энергетика да? то есть вот 16 27 сентября можно избавиться от всего ненужного чтобы не тащить это с собой в новый год иногда такое бывает такое ощущение что ну что-то что тебя держит с чем-то ты завяз с чем-то ты за эм, затормозил, да, вот это как раз про это все. 17-29 сентября особо благоприятно заниматься делами, радующими вас, умножение которых вы ждете в, в своей жизни. Ну, 18-30 можно помириться, с сентября можно помириться с теми, с кем были в солнере, или попросить что-то у тех, у кого позиция в данном вопросе много сильнее вашей понятно что если у вас произошла мелкая ссора с мужем то не надо ждать извините 18 сентября да? Ну, как бы мы все нормальные люди да? и если вы чувствуете палку перегнули то в любой день подошли и в любой день в любой час не затягивается подходить спросить прощения здесь скорее идет разговор о том что э когда у вас принципиальная какая-то да, вот дружила с подругой дружила разругались в пух и прах пять лет прошло но ты чувствуешь что вот ну, но не хватает тебе этой подруги в жизни вот вот здесь вот наверное про какое-то такое серьезное примирение да, восстановление мира каких-то сторон А не про какую-то там повседневную нашу с вами жизнь 7 19 сентября или 1 октября не благоприятствует началу дел от которых вы ожидаете долгосрочный эффект Замуж выходить, отношения начинать, на работу устраиваться. Но не берите кредит, платить вам придется долго и тяжело. 14-26 сентября хорошо подводить итоги, завершать старые дела, но лучше отказаться в этот день от начала лечения и других важных дел. Петух известный у нас модник и гуляк, он всегда за красоту, всегда за новые платья. Временами Петух мнит себя павлином и распушив хост ищет достойных развлечений. А не стоит этому притворствовать. То есть обязательно организуйте себе праздник или свидание и э, или назначьте встречу подружкам. Конечно, прогулки, ну, как же без прогулок-то в сентябре в такую красоту, да, съездить в лес, можно какой-то, ну, главное почувствовать весь этот аромат и всю эту прелесть осени, да? не забудьте пошуршать листьями, ритуал даю каждый год, но мне кажется, он хорошо работает, сколько листьев на земле, столько денег в кошельке, такие хоть на симаронскую да, на самаронский ритуал похож на почему нет а, возьмите термос с чаем купите в кондитерской свои любимые пирожки и в этот день наполнится чудесно, с чудесными эмоциями которые вы запомните надолго то есть сентябрь конечно прекрасный месяц для того чтобы действительно сделать какие-то яркие интересные праздники но есть одно предостережение Не берите с собой алкоголь. Все, кто знает э, китайскую метафизику, наверное, знают, что в, э, в китайской метафизике, астрологии, почему-то, ну, там есть какие-то объяснения, они мне не очень нравятся, но просто сейчас берем за основу, что соединение петуха с крысой, они вот как раз считают, что они провоцируют э, алкоголизм какой-то, знаете, такой разгульный образ жизни, да, то есть такой вот, если мы видим в карте два этих знака прямо вместе, то вот, вот, ну, ну, срабатывает на самом деле. Сейчас начнут многие писать, что я не пью, у меня такое есть. А опять же, надо смотреть карту, но очень часто это срабатывает, вот что, что есть, то есть. Это мы день смотрим или год? Так, но ну мы сейчас пока месяц, да? Мы пока говорим про месяц, да? А, да, Петух наш на месте приехал, хорошо. А, значит, что еще? А, низкая фаза. Вот это вот интересный момент, что у нас к тому же низкая фаза дерева, которая отвечает за доброжелательность, проявляется тем, что люди будут идти на напролом, провоцируя всплески негативных эмоции а конфликты усиленные алкоголем затянет затянутся на неопределенный срок давайте будем помнить об этом весь месяц и не заупотреблять креп, крепкими спиртными напитками и следить за количеством выпитого Здесь совет из прошлого месяца у нас не поменяется. Старайтесь по максимуму сдерживать свой порыв. И тогда сентябрь гарантированно пройдет гармонично и спокойно. Месяц петуха несет энергию металла, а именно металл наделяет способностью ну, такой некой печали и грусти. То есть у нас каждый элемент отвечает за какое-то определенное наше чувство. В наших силах не поддаваться этому влиянию приносить свою жизнь больше радости и позитивных моментов например у нас с вами 22 сентября не забудьте испечь пирог с капустой собраться всей семьей такой совместный ужин сделать таким образом вы отметите не просто день осеннего равноденствия ну и принесете ощущение радости а значит добавите огня, которого, в общем, нам вообще в этом году, можно сказать, всем не хватает. А 1 октября будет еще один, можно еще себе такой небольшой праздник устроить, называется ⁇ Середина осени ⁇ Еще, ну, как бы по нашему григорианскому календарю не совсем середина, да, вот, а с точки зрения Китая ⁇ Середина осени ⁇ еще один повод пригласить гостей на печь круглых пряников или круглых пирожков как они делают в китае до да, оторваться от каких-то земных дел полюбоваться на прекрасную полную луну, загадывать желания, фантазировать мечтать то есть такой определенный интересный энергетический день а, собственно говоря сами мы себе создаем настроение да почему бы не создать именно вот устроение которое будет называться осеннее счастье мне нравится название и думаю что надо попробовать именно это сделать то есть сделать какие-то побольше делайте фотографии запечатляйте вот эти радостные моменты обязательно распечатать поставить возле вазочки там не знаю с веточками рябины и каждый раз когда будете мимолетно смотреть на свою композицию ощущать спокойствие а, вот этих вот дружественных встреч осеннего счастья, и вот это настроение осеннее счастье будет вам напоминать, что жизнь прекрасна в любое время года, с любыми страшными прогнозами, которыми нас пугают по телевизору. Все-таки, ну, это наша жизнь, она проходит. Да, нам иногда страшно, да, нам иногда прям руки опускаются, да? может быть, это кому-то жить неохота сейчас, психологическое состояние во всем мире очень, очень. С этим коронавирусом очень плохой, потому что ну, каждый человек да, подвержен каким-то мыслям и опасениям. Поэтому, друзья, в общем, психологическое здоровье вас и ваших близких в ваших руках. Подумайте об этом. Да? Еще немножечко хотелось бы, наверное, мне сказать про фазу ЦИ-исчезновения. Помните, я говорила, что фаза ЦИ многие боятся. Вот этих фаз смерть, могила, разложения. И такой вопрос напрашивается, а что конкретно мне принесет? Да? но ну, друзья, давайте подходить логически. Конкретно каждому из нас приходит этот месяц. Он не может принести конкретно вам смерть, конкретно, ну не вам, я образно говорю, да конкретно какому-то человеку смерти или исчезновение, или он пропал, или еще что-то. Вообще сама по себе фаза исчезновения ⁇ это очень высокодуховная духовная фаза, потому что... Эта фаза, когда материально уже ничего нет в этом мире, остается как бы только, ну, что-то, что-то не материальное, а что-то такое вот духовное. Ну, да, пусть будет духовное, да. И вот это духовное, это возможно, именно на этой фазе все время, особенно если она есть у вас в карте бацзы говорит о том, что такая интуитивная фаза фаза ци на которых интуиция проявляется и так и так и так еще немножко о низкой фазе c исчезновения которая будет у нас в этом месяце конечно она уходит в связи со слиянием небесного ствола года и месяца то есть мы можем уже но ну, она уже не будет так работать. Но, тем не менее, где-то проклевываться, проходить она может. Да, все равно она где-то о себе будет напоминать. Но, изначально, она присутствует в столпе. Эта фаза говорит о перерождении человека, кардинальной смене его жизненного восприятия, о духовном развитии. Нужно понимать, что за месяц это слишком короткий срок, чтобы вот у вас это все это произошло именно прямо в этом месяце и именно прям здесь и сейчас знаете смена всего ракурса жизни да? но как мы знаем жить согласно энергиям времени значит жить гармонично поход например в картинную галерею может вызвать у вас вот именно эти неизведанные какие-то чувства или попадание я не знаю бывает музыка всплывает да и тебя просто вот так вот, вот переносит какое-то время или вообще тебя просто уносит из этой реальности иногда бывает какой-то фильм посмотришь и потом очень сильно глубоко роешься в себе в своей жизни задаешь вопросы какие-то вообще такие экзистенциальные а где я кто я зачем я здесь да и причем рассказываешь там например всем своим знакомым и всем своим там родственникам о том, о, Господи, вот вот просто это, этот фильм он просто перевернул вот вообще мое сознание. Люди смотрят и говорят, да? Ты серьезно? Да не, ничего, вроде так нормально, То есть, может быть, если вы умеете медитировать, очень хорошее состояние, вот в момент. Ну я не знаю я люблю это утром делать там. понятно что каждый там кто-то наверно на лучше на ночь наверное, делать да вот. то есть вот эта прекрасная медитация то есть это когда а, вот это вот возможность что-то будет давать возможность заглянуть в глубину себя и от этого иногда мы от этого убегаем мы все не время не место не хочется расслабляться не хочется э, слышать какой-то внутренний голос иногда такое бывает что ты делаешь одно голос говорит, другое и ты как-то хочешь раз, отсоединиться от него я к тому что этот месяц как раз дает возможность соединиться с ним то есть если у вас есть какие-то ваши проверенные штуки и они работающие да то вот в попробуйте э, через медитации через э, там я не знаю соединение с чем-то прекрасным да вот осознать этот месяц пусть он вам поможет да. мы живем в гармонии То есть, если хотите то вот как раз это время настало приходящие энергии все разные какие-то какие-то дают нам скорость неугомонность, и мы про это говорим да что вот такой месяц идет что все сейчас будет дым коромыслом какой-то месяц сам понятно что жизнь у всех разная темперамент у всех разный да кто-то просто вообще на месте сидеть не может кто-то наоборот э -э, тихоней у него всегда такое прекрасное теплое болото в котором он сидит и ничего в нем не происходит но от этого э -э, как бы вселенная не меняется вселенная дает определенной энергии и мы либо плывем по течению да и тогда у нас все получается и в бурный месяц и в такой какой-то вот такой месяц у нас все будет прекрасно с вами и ну, либо мы можем конечно идти напролом и мы тоже будем получать результаты просто мы будем терять больше силы больше время больше жизненной энергии и в общем мы тоже можем получить все равно результат но вопрос каким способом да? и так а стремление получить желаемое здесь и сейчас а какие-то нас, ну, настраивают на размышления, то есть это про месяц, я продолжаю. А, так в этом сентябре не стоит идти против того, что приходит к нам извне устраивайте себе какие-то чудесные посиделки про которые мы говорили Гуляйте по осеннему лесу справляйте праздники может быть какой-то немножко грусти можно допустить в свою жизнь прекрасный светлые хорошие что-то отпустить что-то принять в эту жизнь но иногда останавливайтесь находите время для своей души Любуйтесь кореновыми листьями. Они, мне кажется, не могут оставить никого равнодушными. Наблюдайте за жизнью паучка, погружайтесь в тишину. Любое все, что вас может привести в медитацию. Пытайтесь это сделать. Следуйте энергия месяцам и вы проживете самый прекрасный сентябрь своей жизни, я вам гарантирую. Месяц к тому располагает. Но вернемся к бадзи. Итак, у нас петух. Приходит петух да, месяц петуха это серединная цель мы говорили это цветок песен, э, персика в месяце очень сильная энергия романтики любви флирта для, для людей родившихся в день или в год обезьяны крысы и дракона а, ну понятно что любой из этих дней может у вас совпасть что вы там родились в год обезьяны в день крысы ну то есть любое сочетание да? день или год может один знак где-то быть это будет ваш личный цветок персика они в сентябре будут то есть вы будете такие люди будут очаровательны больше чем обычно рожденные в год и день лошади кто у меня спрашивал у меня в дне лошадь стоит что ждать вот этого и ждем все что написано на слайде также могут провести сентябрь в, романс, в романтическом настроении. Ходите на свидание, целуйтесь под луной. Петух для вас будет символическая звезда красный феникс, которая добавит привлекательности и очарования, еще более тонкой, такой изысканной какой-то, может быть, с какой-то большей ноткой роскоши, чем. Просто цветок персика. Все-таки красный феникс это другая ступень. А есть вероятность завязать новые романтические отношения или оживить уже существующие. И если в вашей карте Бадзи в одной из толков присутствует петух, то задиристость может стать вашим главным качеством на весь месяц. Два петуха создают состояние самонаказания, при котором человек сам, самостоятельно создает такие ситуации, которому, э, э, которые ему же и вредят. Хм, Спасибо. Прям неожиданный комплимент. При том, что я практически ты даже не докрашена. Спасибо. Хорошо. У меня деньги, год лошади. Татьяна, будьте во все оружие. Вот. Третий петух приходит к караулу. Это будет двойное самоказание. Нет, такого понятия, Юля, как двойное наказание у нас нет в астрологической, ну, во всяком случае, в этой астрологии. Но больша, вот такое большое количество петухов, да, оно у нас вообще перекос любого элемента он ведет к тому что это будет отражаться либо на здоровье либо на отношениях либо на какой-то сфере жизни то есть что где-то будет гипер чего-то будет много да а где-то будет гипо, мало и э, то на что собственно говоря э, у нас металл пытается нападать то есть будет страдать та сфера которая отвечает за дерево и будет отвечать в общем и та сфера, которая за металл отвечает, тоже может быть не все слава богу. Здесь просто нужно смотреть, друзья. Я проанонсирую и дам вам супер еще, наверное, скидку. Лена обещала подготовить. Я уже в последний момент не успела с ней связаться на курс, который начнется у нас в сентябре для новичков. Он у нас супер потрясающий, вот от А до Я все, все бодзы. Велкам приходите, все узнаете. Да, да, да. Звезда, академика, считайте, звезда академика петух считается за одного петуха. Ну, это вы как бы взяли из разных этажей. А, да, Лен, ага, да, Лен, сделай, пожалуйста. А, это как бы вы взяли про одного и того же, он все равно петух. А вы спрашиваете, звезда академика звезда академика это символическая звезда. Любой элемент в нашей карте может быть какой-то символической звездой. От этого он не меняется, сам элемент он остается элементом. Есть школы, которые вообще символические звезды, например, не смотрят, а есть школы, которые считают только усмотрят символические звезды. Поэтому вам нужно понимать, что вы как бы спрашиваете, знаете, а если мороженое клубничное, это не мороженое, да? Ну нет, это мороженое, просто оно клубничное. Так и здесь, вот, это петух, он будет также считаться, но просто он в еще и для вас звезда Академика, да вот. Итак, если вы родились в День Змеи. Сейчас давайте я немножечко новичкам еще раз напомню, куда смотреть. Значит, вот все, что я вам показываю, рассказываю, вы смотрите в свою астрологическую карту. Друзья, смотрите в свою астрологическую карту. И вы ищете час, день, месяц, год, да? И вы смотрите, что у вас написано. У вас тут все написано. Я говорю, если вы родились в день лошади, вы смотрите, опа, а я в день лошади родился. То есть даже если вы вообще пришли первый раз, вообще не знаете, о чем речь идет, вы можете все равно разобраться. Вот сейчас мы будем говорить, например, только что я вам сказал если вы родились в день змеи, петуха или быка. То есть куда вам нужно смотреть? Вам нужно смотреть вот сюда, в день, да? И смотреть, что у вас там стоит. У меня есть лошадь, дракон, значит, и персик, и красный феникс. Да, и персик, и красный феникс могут прийти одновременно и усиливать друг друга прекрасно. Угу. А десятилетку смотрят влияние? Конечно, десятилетку обязательно смотрят, просто, ну, как бы в контексте вот нашей с вами встречи мы не успеваем вот это все еще еще и ваши десятилетки обговорить да поэтому давайте пока будем вот все-таки десятилетка Ах, десятилетка больше влияет на то что вы должны уже знать астрологическую карту и уметь ее прочитать как она на вас влияет да? то есть мы не можем сейчас спрогнозировать, что все у кого по десятилетке петух ой что-то плохое но понятно что какой-то наказание может проскочить но оно очень будет условно, потому что это месяц, но не может этот месяц не может вам вот при, принести прям, знаете, что такое самонаказание? Это когда мы что-то делаем сами себе плохого. но не может так, знаете, вот прям, что мы так себе сделали, так сделали, что что нас там с работы, например, выгнали, да? Не дай бог. Так, давайте сейчас я отвечать дальше буду отвечать, сейчас я немножко продвинуть вперед. Если вы родились в день змеи, петуха и быка, то сентябрь добавит звезду генерала, то есть непреодолимое желание командовать может сгущать, естественно, краски, поэтому сознательно отслеживайте свои слова и поступки, старайтесь не обидеть, не нарочно, не случайно близких вам людей ведь сами знаете что порой вылетевшее слово может сильно ранить человека человек обидится и восстановить с ним отношения будет впоследствии крайне тяжело именно поэтому старайтесь подключить дипломатию и ваши лидерские качества будут одобрены окружающими и принесут неоценимую пользу особое внимание людям родившимся в год или день кролика петуха это ваш личный разрушитель да? поэтому то есть еще раз смотрите людям родившимся в год или день кролика в год еще может даже сильнее сработать чем в день да? потому что петух личный разрушитель мы его больше смотрим по году, но некоторые школы смотрят по дню я к человеку, у которого в дне стоит кролик, все-таки обращу на это внимание. Да? То есть петух приходит, который бьет по кролику, ваш личный разрушитель. Поэтому избежать перемен вряд ли удастся, но стоит поберечь здоровье и не рисковать. Если кролик в годовом столпе, то изменения чего могут коснуться? Внешнего окружения, либо здоровья. Это очень важно. Годовой столб отвечает за наше здоровье если в месяце то это родители друзья если в дне, то связано с домом брака с вами лично и в том числе с вашим здоровьем связано если в часе то-то с детьми или карьерой насколько благоприятные будут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 именно там вы узнаете все вы узнаете всю астрологию от а до я и из-за того что для нас этот курс такой вводный в астрологию то есть мы там все рассказываем это не смотрите самые наши такие флагманские курсы это углубленные курсы которые читаю я то есть мы специально делаем возможность даем возможность прийти людям на начальный курс за небольшие деньги и дать ему очень много чтобы человек ну, в ходе того что мог отучиться у нас идти консультировать сразу, а потом уже к нам же возвращается за более углубленными знаниями вот на более углубленных знаниях это вот такие флагман нашего нашей школы поэтому мы ну они стоят дорого и на их на распродаже не бывает и так далее а вот школа для начинающих это специальная возможность прийти большому количеству людей на наши курсы поэтому я обязательно вам дам э, возможность предоплаты если лена хочет сделать то может собственно говоря это и сейчас сделать сбросить кто хочет может почитать посмотреть и сделать сейчас предоплату э, в конце вот сейчас закончу обязательно скажу потом татьяна выйдет про этот курс очень мельком расскажу потому что старт продаж у нас начнется ну я не знаю, наверное, на следующей неделе уже начнется старт продаж. А, но ну вот у нас будет такая предоплата. Вот, Лена сбросила курс астрологии для новичков. Участвовать по самой низкой цене тут. Вот я попросила, чтобы сегодня у нас был такой возможность предзаказа. То есть я еще сама не переходила, не видела, но там возможность будет, наверное, оставить какую-то небольшую предоплату и забронировать цену, которая не будет даже на старте у нас. вот. Так что смотрите. Да, вот я вижу, что ага. у меня кролик в году и в часе, но петух мой красный луан. Что сильнее, луан или разрушитель? Может быть и одно и второе. Несчастную любовь никто не отменял, да? Когда мы прекрасные, очаровательные, и красный луан, и и, и влюбчивые, и к нам приходит эта любовь, но при этом мы там, я не знаю, сердечко болеть начинает панические атаки какие-то случаются и так далее да то есть это может работать и одно и другое а там про предоплату Лена пишет. да я просто не приходила не видела друзья там по предоплате то есть кому интересен курс можете оставлять предоплату и вы получите вообще супер скидку которую вы даже не планировали делать придумали ее буквально за два часа до этого эфира а, так итак если вы родились в особенно если вы родились в день инского металла который на кролике сидит или низкое дерево которое на кролике сидит вам лучше спокойно пережить этот месяц не начинать новых дел не экспериментировать с карьерой не выпускать по если в карте есть столб, вот именно такой столб инский а... инское дерево на петухе то вас ожидают события в той же сфере за которую этот столб отвечает Тех, у кого в карте есть земная ветвь дракона, смотрим свои астрологические карты. Драконы ищут. Да? Также могут именно в четырех столпах судьбы нужно смотреть. Также могут ждать изменения, но более мягкие, благоприятность которых зависит от полезности результатирующего элемента. Опять же, про то, что нужно немножко уметь читать карты с да? напомню, напомню, что дракон вступает во взаимодействие с петухом и образовывает новый сильный элемент металла и если металл вам полезен то вас ожидают приятные изменения в той сфере жизни, за которую он отвечает а если к тому же столб личности у вас янский металл на драконе то вероятность новых отношений дружеских или романтических или деловых рабочих многократно увеличивается Тем, кто родился в месяц собаки. Внимание, в сентябре самое подходящее время для того, чтобы посе посетить доктора. Ведь для вас земная ветвь петуха символически э звезда, небесный доктор. Значит, вам обязательно поставят верный диагноз и назначат правильное лечение. Пользуйтесь. Очень важный момент. Итак, друзья, вы можете посмотреть на своего господина дня. И посмотреть, вот тенденции прошлого месяца дерева на металле, на металле для всех элементов личности точно такие же продолжаются. Как мы в прошлый раз смотрели, точно так же мы и сейчас смотрим. Но это будет более мягкая, уже инская энергия, которая будет все равно вносить какие-то свои коррективы. Итак, сейчас минутку, окно откроем. Итак, значит если ваш господин дня деревья янские янская инская, неважно то для вас что приходит приходит для вас приходят друзья для инских деревьев для янских будут грабители богатства которые сидят на власти для огней приходит печать и богатство для э, у тех у кого господин дня земля приходит власть самовыражение для металла богатство и друзья либо грабители богатства, для воды самовыражение и печать. И давайте сейчас разберем по каждому элементу отдельно. Угу. Да. Вот молодцы уже задают вопросы, более знающие уже отвечают в чате. Спасибо. Так помогают, все-таки 300, почти 300 человек в чате, да, не успешно все вопросы ответить, а вы мне помогаете, спасибо. Петух, благородный человек, а кролик, цветок персика, как это проигрывается? Как это проигрывается? Столкновение будет. Благородный, благородный человек, это столкновение аннулирует то есть благородный человек ну, вот можете уже успокоиться и как говорится жить спокойно дальше мы как раз будем говорить что э, петухи для многих благородны. то есть какого-то сильного уже вот чего-то там вот как я например говорил можно заболеть да? болезни не будет но и благородный теряет свою силу, то есть он как правило уже держать не может. Цветок персика, какие-то цветы персика, но ну, это мы уже, конечно, тоже проходим на таких специализированных уже курсах больше, да? Мы смотрим цветы персика, как у нас работают с вами. То есть есть цветы персика, которые, ну, давайте так скажем, если для вас цветок персика был плохим в карте и, и как-то его там стукнули, убрали, то для вас это будет хорошо. Если он хороший, его убрали, то это не очень хорошо, да? Как кролику защититься от разрушителя никак про это надо знать ну понятно что мы можем на уровне символического фэн мы можем кролика там завязать на собаке да там что то то, есть попытаться каким-то образом там петуха можно попробовать каким-то образом уже там от нас отвести подальше ну не знаю это нужно смотрите это нужно смотреть по картам да то есть по каждой конкретной карте то есть мы можем конечно петуха там попытаться с драконом связать но это все-таки уже это все-таки месячная энергия месячная энергия поэтому мы не так сильно вот каждый год да я провожу большие вебинары где я рассказываю что делать на уровне там символического фэншуй хотя бы ну хоть что-то сделать да? если что-то идет там не очень хорошее но ну, на уровне месяца я как бы этим не занимаюсь, не знаю. Это, это... Мы тогда весь месяц будем только талисманами заниматься. Но ну, у нас талисман месяца будет, сейчас расскажу. Итак, если ваш элемент личности янское или инское дерево, то месяц принесет друзей, грабителей богатства или власть Вам будет важно все, что касается непосредственно вас самих, ваших друзей, коллег или конкурентов энергии власти дают желание проявить лидерские качества захочется э, упорядочить собственную жизнь привнести в нее э, какую-то дисциплинированность э, проявлять более рациональный подход к делам может проявиться склонность э, к напористости людям э, со столпом личности э, в инское дерево на на кролике или инское дерево на петухе Лучше переждать этот месяц спокойно, не принимать судьбоносных решений, не брать на себя лишнюю ответственность, не рисковать. Вас могут ожидать сюрпризы, иной раз не совсем приятный. Старайтесь сразу не реагировать негативно, чтобы не дать конфликту принять вселенские масштабы. Месяц, когда элемент личности инское дерево показывается в небесном стволе месяца, и э, стоит на фазе исчезновения, говорит, что пришло время заняться поисками истинными. Истины это могут быть духовные практики или реальные какие-то вот такие расследования. Главное, чтобы результаты поисков принесли удовлетворение. Конечно, месяц седьмого убийства не самое благоприятное время для Инского дерева, но мостик, который у нас имеется в этом году, Крыса, да ведущий от неполезной власти к элементу личности как правило сглаживает и даже иногда делает полезную эту власть то есть все сгладит все неприятные последствия вам стоит обратить внимание на более творческий подход к делу на более креативные действия на знания которые доступны далеко не каждому и их применение ведет вас выведет обязательно вас на уже какой-то новый уровень да? так теперь для тех кто родился у кого господин дня как я уже говорила инский огонь или янский огонь Итак, месяц нам с вами приносит ресурс и деньги ну, прекрасно всегда в тогда вот, ресурс это здоровье но опять же из-за того что это самое здоровье оно стоит на фазе исчезновения как раз для женщин иньского огня я бы про здоровье бы на здоровье обратила внимание а у кого может быть проблемы со здоровьем у мужчин у женщин иньского огня а у мужчин янского огня ну про про другие мы сейчас пока не говорим да это вот относительно того что это ресурс идет на исчезновение ресурс очень часто мы смотрим как свое тело Тело исчезает, телом надо заниматься, надо его лечить, надо делать профилактику, надо закалять, ну закалять не знаю уже тут как бы главное заболеть в этот момент. Итак, с, с одной стороны вам захочется чему-то научиться какой никакой ресурс, проводить больше времени с семьей. Может потянуть на писательство, на выражение собственных мыслей, на бумаге. Это очень полезно. Если вы не чувствуете за собой силы взять, взяться за статью или рассказ, то заполняйте ежедневник, прописывайте все, что произошло с вами за день, что нового узнали, какие, э, какой урок получили. Um... Это поможет в этом месяце не тратить больше обычного. К тому же петух это звезда Академика для Динов. И если вы запишетесь на курсы, пройдете на обучающий курс, например, <laughs> на которые давно собирались, или решите подтянуть материал, до которого никак не доходили руки, то энергии этой звезды помогут. Легче усваивать материал. Когда приходят деньги от времени, то всегда несет увеличение работы. И вот, а вот что в результате вы получите, именно увеличение доходов э или скатитесь минус, вот тут надо э всякое может быть, все равно нужно смотреть, что будет с деньгами. Да? Зависит от силы вашего элемента личности в карте. В любом случае... Просчитайте свой баланс заранее, Ограничь, ограничьте спонтанные траты и заранее планируйте необходимые покупки. Следует вспомнить, что петух обожает, такой, помните, вы говорили, красавчик, да, почти павлин, обожает красоваться перед публикой, поэтому покупка нового платья. Для нас огней, это так важно, может быть как раз той самой палочкой, выручалочкой, когда желание потратить, будет работать на вашу пользу. Если в вашей карте уже присутствует петух, то вероятность того, что вы залезете в долги, очень велика. Но с другой стороны, люди с элементом личности огня янского или инского могут рассчитывать на помощь в делах, так как для них петух является благородным человеком. Если у вас произошел затор в дела, поищите среди своих знакомых тех, кто способен оказать посильную помощь. Но в сам, ну и сами страхуйтесь от осложнений в денежных вопросах, остерегайтесь брать кредиты, не вязывайтесь денежные авантюры, можете больше потратить, чем получить ну так что петух конечно благородный приходит от многого спасать от проблем со здоровьем и от столкновений и от каких-то трат но все равно лучше ушки держать на макушке про металл я еще не было пока да сейчас про землю потом дойдем до металла Итак, если ваш элемент янская и ленинская земля то сентябрьские энергии такие же противоречивые для вас как и в августе то есть власть самовыражения, власть может принести а, предложение о смене работе. Самовыражение, как всегда, дает выход творческому настроению, появляются планы, которые вполне вероятно могут помочь в увеличении материального дохода. И если земля инь или ян проявляет про, для земли янской или иньские земли, проявление лидерских амбиций будет выражаться в виде целенаправленных действий и созидательных проектов постарайтесь записать все свои идеи чтобы в нужный момент вспомнить о них и со своими предложениями уже подходить к начальству в этом месяце она будет настроено, начальство начальство будет настроено к вам более лояльно чем в прошлом петух вместе с годовой крысой окажет неоценимую поддержку людям инской земли звезда академика похоже поможет формированию предложение чтобы понятнее профессиональные ярче его преподнести а благородный человек года принесет помощников и все действия увенчаются обязательно у вас успехом стоит напомнить что для женщин земли э, дерево это еще и мужчи, мужчина инское дерево да? Не давите на своего мужа, не игнорируйте их интересы. Это может проблематично сказаться на ваших взаимоотношениях, особенно внимание людям, у кого стоп инская земля на кролики или янская земля на лошади. Ну и мы говорили, что знак этот у нас на фазе исчезновения, плюс он уходит, сливается, так что, друзья. И это я сейчас говорю про ну женщин больше, больше янск, янской земли. Это больше всех остальных, да, ну, больше, чем инской грозит так скажем. Для вас, для вас, для вас, женщины янской земли, берегите мужчин рядом с собой в этом месте. Мужчина может исчезнуть, может влюбиться, влюбиться и раствориться, если уж так все сказать. То есть. Смотрите за ним. Муська пришла, молодец. Если ваш элемент личности... Что-то она давно у меня, обычно она все раньше все время в камеру лезла, а это последнее время... Ну ладно, да, да, я поняла, я поняла. Если ваш элемент личности... Она знает, что нельзя мне мешать, извините. Да. Если ваш элемент, элемент личности металл либо ицкий, либо янской, янский, то месяц богатых друзей. Ой, как помогает кошка. Кошка тигр, это это мое божество, полезное божество. я инский огонь, мне нужно дерево. А, дерево это тигр, а тигры это кошка. Так что, ой, в нос ее пушистость попала. Так. А у нас благородных людей, как правило, Ирина, по два бывает, так что у нас всех благородных не по одному. А это значит, у женщины янской земли мужчина может исчезнуть. Да, Юля, вы все правильно поняли. Классный персональный тигр. Если ваш элемент личности металл из то месяц бога, богатых друзей богатство приходит вместе с друзьями или вместе с грабителями богатства. это могут быть как совместные проекты так и какие-то ну можно и тратить с друзьями деньги да? больше общайтесь, гуляйте советуйтесь работайте в группе не отлынивайте от коллективных мероприятий к вам могут поступать перспективные предложения способны увеличить ваш доход людям с элементом личности ген ямский металл надо помнить что для них петух несет звезду овечьего ножа контролируйте свои слова следите за своими эмоциями не дайте кратковременной вспышки гнева навредить самому себе к тому, же, к тому же возможны и материальные потери не, доверяй, не доверяйте мало знакомым людям тщательно проверяйте все бумаги которые вы подписываете чтобы вас не ограбили а если вы синь, петух но ну, вообще вот такой знак да, для хорошей земной обед она несет звезду вознаграждение 10 небесных стволов дающие возможность заработать больше обычного но в этом месяце это возможно лишь компании к тому же петух еще и звезда делом красной красоты. Это значит, что любое предложение следует проверять и перепроверять, следить за правильностью оформления документов, иначе есть вероятность неверно оценить ситуацию и угодить в ловушку мошенников. Будьте бдительны. Особое внимание людям а, инского металла на кролике, а вообще а, синь и ген. У кого есть земная ветвь кролика в любом столбе в этом сентябре у вас возможны денежные потери и внезапное поступление или внезапное поступление денег от различных проектов если земля ян стоит в году нет это не так уже не работает. а как можно прийти в богатство с грабителями богатства хороший вопрос альбина вам просто сегодня там такая звездочка, как раньше в школе давали, звездочка отличникам. Да? А, просто такой лучший вопрос сегодняшнего дня. Наверное. Может, еще будет интересное. А, значит, смотрите, а, грабители богатства нас не только грабят, но и нас усиливают. Грабители богатства это всегда наш с вами знак, но другой полярности. И грабители богатства могут нам с вами подставить свое плечо, если у нас с вами господин дня слабый, слабый господин дня, неважно какая бы красивая карта не была, какой бы как бы вы там ни родились, какой бы там прекрасный месяц, какие полезные божества благородные бы не стояли, слабый господин дня деньги взять не может, особенно индский, потому что особенно если денег в карте много и для того чтобы слабому господину дня взять деньги ему нужны грабители грабители это команда я слабый господин я я слабый инский огонь вот многие например мои коллеги они работают э, по одному ну имея каких-то определенных помощников я работаю в команде и э, только с командой я буду сильная то есть только с командой я буду хорошо зарабатывать без команды я буду хуже зарабатывать значительно почему у меня нет возможности в моей карте брать деньги те которые даже даже прописаны в моей карте мне не хватает силы друзья вы это все узнаете если вы придете на наш курс то есть вот я вижу по вашим вопросам что для многих наш курс для новичков будет вот просто самым нужным Полистайте в чате, там есть ссылка на этот курс. Только вот, вот только для вас, только сегодня, мы с Леной за два часа до эфира придумали дать для вас небольшую такую возможность по, по предоплате. Ну, в общем, короче, какой-то придумали еще до начала запуска курса его начинать продавать по какой-то еще супер низкой цене, хотя он и так очень у нас недорогой. А, да, вот Лена продублировала этот курс. А, значит, так, хорошо, сказали, давайте вода и как-то нам у нас же еще по фэн-шую сегодня, да, еще прогноз. Мне нужно освобождать здесь уже, чтобы вы еще про летящие звезды успели все расспросить. Итак, если ваш элемент личности вода, ян или ин, то сентябрьские энергии будут представлять для вас самовыражение ресурс. В отличие от обезьяны, петух всегда полезен в воде.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 И не ленитесь сразу применять все, что узнали. Этот месяц, когда вы все ваши знания, все ваши умения найдут свое применение. К тому же в это время вы вряд ли станете действовать спонтанно. Поэтому, если у вас бы, были ситуации, требующие разрешения, то воспользуйтесь сентябрем, когда благоразумие берет верх люди рэн могут Янской воды могут вспыхнуть романтическим настроением а люди квэй инской воды увлечься новым хобби или открыть для себя кондитерскую по соседству и присесть на ее бочки что-то будет вас радовать прямо в этой в этом месяце положительные или отрицательные изменения ждут каждого из вас как я уже сказала в августе все зависит исключительно от того насколько полезен Полезные элементы, которые к вам приходят: элемент ямского дерева и металла. А полезность, не полезность, вы все все это узнаете, все сможете. Так, Таня, видимо, свою презентацию запульнула. Сейчас я вернусь к своей. Не-не-не-не. Так, да, не переживаем, муся внимание требует к себе. Итак, спрашивали про талисманы. Очень неплохой талисман совы символ мудрости знаний. В мае мы этот талисман устанавливали на северо-западе для увеличения богостояния. А сейчас в сентябре в месяце, когда благоухает цветок персика целых два, благоухает, да, призовем ее помочь, в общем-то, мудростью, ясностью ума, интуиции рассудительностью благоразумием да? то есть чтобы романтические настроения не навредили семейному благополучию у кого есть семья они будут хорошими, хорошим подспорьем и поддержаны гармоничными взаимоотношениями семье а тем кто только может ждет свою любовь помогут отсеивать каких-то неподходящие знакомства если установить ее например на рабочий стол она поможет в деловых вопросах в детской комнате сова посодействует учебе и будет способна способствовать формированию правильного отношения к учебе и наукам и конечно поможет благоразумно распорядиться имеющимися накоплениями и уберегать от импульсивных и нераздуманных трат в том же секторе все оставляем в том же секторе просто она у нас сейчас будет уже немножко по-новому работать значит друзья кого интересует еще китайская медицина да сейчас спасибо лена значит кого интересует китайская медицина зайдите на наш сайт как мы опубликуем эту статью и и э, там и будет продолжение вот нашего сегодняшнего рассуждения про то э, как остаться молодым и здоровым еще на длительное время с точки зрения с точки зрения китайских энергий и я вам дам обалденный просто рецепт супа в общем-то суп все тот же лапша куриный суп лапша который наверное каждый из нас готовит но он абсолютно другой. Попробуйте ради интереса сварить его. Все ту же курицу, но вот не традиционным способом, а сварить его со всеми теми приправами, которые рекомендуют. Но он еще чем хорош? Вообще супчики, травы, горячие нам очень нужно в этом месяце, очень нужно, потому что у нас с точки зрения китайской медицины приходит в сентя... ну, не сентябрь, а вообще осень, она приносит сухость. И э, сухость, э, главный враг молодости, да, то есть нам нужно увлажнение, нам нужно обязательно определенная энергия, которая бы попадала к нам изнутри. То есть у нас вот нам нужно обязательно теплое питье, э, жидкость, э, вот осенью жидкости нужно употреблять больше. И желательно горячие, и считается, что меньше шансов заболеть, в том числе и бульоны. Я вам дам вот этот рецепт, обязательно, обязательно им воспользуйтесь. И я думаю, что все ваши домашние, ну просто оценят, что ту же курицу можно сделать, там, конечно, много приправы, там можно вот это китайскую лапшу взять, чтобы уже как-то поинтереснее, да, было, а не просто нашу овощи там овощи зелень морковка лук небольшой кусочек корня имбиря корень, корень сельдерея зеленый лук кинза головка чеснока соевый соус рисовый уксус сухой острый перец бадьян одно яйцо то есть но ну, это такой вот прям остренький горячий вкусный супик который возможно вы вообще заправил потому что вот так как варили наши бабушки и мамы это конечно здорово вот я сейчас иногда смотрю какие-то кулинарные блоги и думаешь Господи, ну традиционные супы там так по-другому настолько интересно готовить настолько вообще можно сделать шедевр ну конечно это как правило подороже получается ну э, я же вам не прошу каждый день новый суп варить да это просто можно один раз взять попробовать опубликуем на сайте сейчас не будем терять время потому что я вам должна быстро рассказать про Согревание денежной звезды. Так, извините, сейчас одну секунду. кошку я выгоняю. Выходим, выходим, выходим, выходим. Ой, Господи, с кошкой плохо, с кошкой тоже. Вот, мешает иногда. Да, да, да, да. А, Ольга спрашивает, футбол. Да, да, ну, типа футбол получается. Да, такой суп, ага. Итак, согревание денежной звезды. Это то, что все дают за деньги, а мы даем бесплатно вам каждый месяц. Это я говорю сейчас для новеньких. А согревание денежной звезды ⁇ это очень простой ритуал, но нужно вам нужна разметка в, в, своей, в своей квартире, в доме. А, для того, чтобы найти эту разметку, вам нужно зайти опять на наш сайт. Поисковике найти шаблон 24 горы, запомните, да, потому что там сейчас рассказывать, как далеко идти, где искать, это долго, или, или раздел Расчеты найдете там шаблон 24 горы, там есть видео, там можно скачать шаблон, сделайте себе план, найдете секторы, и вы просто греете, берете свечку, таблеточку и греете ее. У нас дат, к сожалению, в этот раз очень мало. 10 сентября можно погреть и 30. Что мы делаем? Мы берем эту таблетку, и я загадываю желание естественно, материального характера. Эта практика не про то, что я, знаете, нажми на кнопку, получишь результат да, что я что-то сделала, а вы мне дайте, пожалуйста, прибыль. Это такой некий ритуал. Ну, знаете, как вот, наверное, там я не знаю, у буддистов или у кого-то да, там подношения. Да, фрукты, цветы, чтобы задобрить там Вселенную, для того, чтобы она там дала здоровье или деньги или еще что -то. Вот это такой же примерно ритуал. То есть вы пытаетесь попросить Вселенную в нужное время, в нужном месте, нужной энергии. А уж там она захочет вам сразу выдать или это нужно этот ритуал там 10 раз делать перед тем, как она все-таки собоговарит вас услышать и, и исполнить ваше желание. Здесь уже зависит от удачи человека в какой удаче он живет а, то есть у нас мы все живем в каких-то десятилетках удачных или неудачных вы тоже узнаете на курсе если вы придете на него оставите предоплату и придете как ну все как всегда если вы сможете а, если вы сейчас оплачиваете то вы вот за собой фиксируете эту цену да? так ладно скатилась я с, с нашей куда нужно поставить в сентябре В сентябре 7 сентября 7 до октября у нас идет с вами месяц петуха нужно будет юго-восток то есть по шаблону 24 горы ищем сектор юго-востока 2 3 там каждый сектор разделен еще на подсектора 1 2 3 вот нужно юго-восток 2 3 и нам нужно либо 10 сентября мы берем теперь смотрим часы когда мы это делаем с 15 до 17, либо с 17 до 19, либо с 21 до 23. Не, не начинать. Вот если вы поставили, она догорает. Вы не делаете там огромную свечку, да, Господи, вот эта маленькая таблетка, ее хватит на 2 часа, больше вам и не надо. Как догорит, так догорит. Но начинать в, в час собаки нельзя. Почему у нас собака? Собака. Собаки. У меня тут часы неправильно, друзья. У меня неправильно стоять часы. А, именно в час собаки нельзя, в день собаки. А 30 сентября, сейчас я, я скажу, где еще часы, все равно их пересчитывать надо. 30 сентября мы с вами мой, вы можете, вот тут. К сожалению ночные часы но есть еще один дневной час но нельзя в час лошади и нельзя рожденным в год лошади то есть у нас не все люди не все знаки могут еще и греть значит когда у нас начинаются часы вы заходите на наш сайт в раздел расчеты и находите э, калькулятор солнечных двух часовок Вводите сюда название вашего города, русский по-русски, английский по-английски, в смысле не русский по-английски, и вам идет расчет. То есть я вам сказала, сейчас час собаки, но не было написано какой час. Да? То есть вы ввели, обычно он с 19 до 21, но в Москве он как бы 19.30-21.30. То есть... Э кто-то пересчитывает, кто-то не пересчитывает, я пересчитываю, я пересчитываю на солнечной двухчасовке. То есть можно пересчитывать, можно по тому времени брать. но тогда отступайте все равно хотя бы полчаса. Если отсутствует сектор в доме Светлана, тогда мы каждый месяц публикуем, ну пропустите этот месяц. То есть для этой практики не получается. Вы можете любую другую денежную практику сделать, но для этого не получится. Время местное или как? Я сказала, да. Таблетки 40 минут держатся. А, -а да. А мне кажется, они так долго горят. Обычно вечером, весь вечер, ты их там поставишь, посвящены, и весь вечер стоят. Ну, ну не знаю, тогда берите не таблетки. Хорошо, у меня они долго стоят. А, а день вы не ответили. Про что я не ответила, про сову. Там, там нету такого определенного ритуала. Берите тогда, ну, берите день, который, собственно говоря, не, начало месяца, 7 сентября возьмите. Час собаки. Получается, на полчаса раньше, чем в Москве. Да, да, вы берете не московское время, а свое личное. Больше двух часов таблетки горят. Да, вот я, я, кстати, сейчас тоже поняла. Вы знаете, наверное, разные таблетки бывают. Наверное, их можно купить. Вот те, которые в Икее, они очень долго горят. А, видимо, я, я сейчас сообразила, что эти таблетки можно купить в каком-нибудь другом магазине или каких-нибудь этих китайских лавочках, где они, может, за 40 минут прогорают. Точно. Ну, тут сами, короче, выбирайте. А если гараж, три этажа, на каком этаже делать активацию? Делайте на том этаже, на котором вы живете. Вы делаете в том пространстве, но это, знаете, как многоквартирный дом, многоэтажный. Я живу, например, там на пятнадцатом этаже. Ну, например, да. Какой мне смысл уйти делать на третьем? делайте в том пространстве, где вы живете, на том этаже, где вы живете. Угу. И Киевский хороший, пишет. Да, да, да. День рождения, очереди 4 собаки нельзя. Активацию денежной звезды. В один день нельзя по дню рождения, если человек родился а, в год. Видите, рожденным в год, 10 сентября нельзя только собакам, всем остальным можно. 30 нельзя только лошадям всем остальным можно на рабочий стол ноутбука поставить совы. будет работать? поставьте е ну смотря что вы от этой совы ждете сама вы понимаете что-то определенный талисман да? это ну, не, не какая-то волшебная палочка гарри поттера которую мы сейчас выдаем и раздаем да? Но это просто поддержание нек некой энергетики в доме а, можно ли ставить к внутренней стене мы сейчас про согревание денежной звезды ну всегда традиционно считается что нужно дальше чем дальше внешне тем лучше Но иногда не получается конечно иногда получается что у вас этот сектор будет внутренняя стена но он же для вас внутренняя а в смысле по плану дома он внутрення это внутренняя стена а для вашего пространства это уже внешняя стена от того что там соседи живут нам никакого дела нет ну в конце концов если никак по-другому не получается конечно ставим внутренние вот Татьяна смирнова нас наш учитель по фэн-шуй выйдет она вам все это ответит. так друзья давайте я сейчас быстро расскажу про тот курс который который вот и сейчас таня смирнова выходит и вам по фэн-шуй рассказывает все секреты фэн-шуй на на вот, текущий месяц который наступает не текущий а тот который наступает на месяц петуха и так простое чтение астрологической карты для начинающих лена у нас уже то ли 11 то ли 12 поток это старый старый презентация да не та преза ага а какая-то сейчас залезу лена пишет что не та преза ага uh -huh. лена я только одну вижу извини меня лен поставь пожалуйста мне тогда презентацию которую ты загрузила вот так Давайте я вам пока просто расскажу, пока Лена ставит презентацию, чтобы ее можно было посмотреть, я расскажу. Лена Пирогова, ты поставишь, да, сейчас мне презентацию нет, которую ты загрузила. Либо я могу свою старую показать презентацию, мне все равно. <с payment> вот. Так, значит, смотрите, одну минутку. Значит, а, итак давайте я пока все-таки с вами покажу мне как-то уже тут вот она была к сердцу ближе эта презентация а, значит смотрите друзья а, астрология базы для новичков понятно быстро практично у нас уже один поток стар, старт 12 сентября длительность курса будет около двух месяцев друзья вы посмотрите пожалуйста перейдите на эту страницу сейчас лена еще раз даст ссылочку Перейдите, посмотрите, потому что э, это весь курс астрологии Бадзи. Весь у нас есть фундаментально где мы очень углубленно изучаем каждый шаг. И есть просто весь курс э, по Бадзи. А, 26-й старт у нас будет, извините, 26 сентября. Во-во-во, не, не та презентация была. Вот, поняла теперь, почему у меня исправила Лена. Итак, старт будет 26 сентября курс астрологии базы для новичков лена сейчас сбрасывает ссылочку все что вас интересует там будет абсолютно друзья все вы сможете анализировать по карте личность человека характер талант способности предназначение конфликты стрессоустойчивость потенциал возможность карьере и личной жизни друзья мы на этот курс приглашаем как абсолютных новичков так и людей которые что-то уже понахватались вроде бы что-то знают, но порядка нету никакого потому что этот курс действительно систематизирует знания. И э, этот курс для людей, которые могут начинать с этим работать, в, ну, работать хоть для себя, хоть для того, чтобы начинать зарабатывать деньги, сидя дома в интернете. Удаленные, удаленная работа. Да? Дальше, что вы будете уметь анализировать в карте? Отношения любимые дети, родители, друзья, а, что а, что ждет в личной жизни, опасность в отношении как избежать, как лучше себя вести в той или иной личной ситуации, как лучше выстраивать отношения с родителями, с детьми, многое другое, деньги и карьера, когда и какие денежные периоды вас ждут, чем лучше заниматься для души и для денег, как правильно строить карьеру, как проще и быстрее зарабатывать деньги, многое другое лучшие и худшие периоды для разных дел в жизни время для действий смена места жительства смена окружения работы любое движение и будет обязательно уроки по коррекции сложности в жизни то есть детализированные практические советы для улучшения ситуации в той или иной сфере восемь способов коррекции жизни а, как устроен курс и чем он будет отличаться от других у вас будет фундаментальный подход к чтению астрологической карты. Те, кто уже немножко разбирается в астрологии Бодцы, знают, что основная сложность для разбора астрологической карты человека состоит в том, что нужно определить ее силу или слабость. Это вызывает колоссальную сложность у начинающих. Для э, мы научим вас э, другому подходу. К чтению карты. Он называется фундаментальным, э, в других школах природный называется. Как я уже сказал у нас есть вот, кстати, зря мы этот слайд поставили, сейчас лет запутаешься и тот фундаментальный, и фундаментальный. У нас есть э, курсы, которые э, называются фундаментальными а есть курсы вводные, но но тема, вот и предмет изучения он одинаковый подход изучения тоже одинаковый это чтение природное чтение астрологической карты Бадзи. многие идут учиться у нас на водный курс на начальный курс но водный его сложно назвать мы его как уже только не называли мы его называли для начинающих мы его называли начальный мы его называли uh, light мы его называли. облегчен все кто проходил вы у вас сошли у вас там курсы вы, вы полностью даете всю программу астрологии и вы его еще там каким-то light или начальным или еще каким-то называйте то есть все материалы записи курса остаются у вас навсегда в любой момент вы сможете к ним обратиться то есть 17 уроков у вас будет записи в два месяца будете обучаться вы пройдете всю астрологию длительность каждого урока от 30 минут до 1 часа вы не устанете то есть мы делаем абсолютно сейчас хотим сделать новый подход новый формат где будет где делаем вот не такой вот как сейчас вопросы-ответы один этот спросил второй ну вот мы много лет шли к этому я надеюсь на этом курсе придем то есть а, преподаватели у нас будет делать светлана Мастаская, ну как обычно она и ведет этот курс она будет делать обучающие видео то есть вы видео просматриваете в спокойном режиме и делаете тест после каждого урока и вы выходите, а значит, там по группам расформированы видео и вы выходите на занятие вебинарную комнату со знаниями и с вопросами. А, вот, вот посмотрим. То есть после каждого урока будет проверить проверочные тесты в некоторых уроках у вас будет домашнее задание на которое преподаватель будет проверять и будет давать обратную связь и будет методичка к каждому уроку обязательно у вас будет свой куратор на время курса но ну, у нас всегда кураторы работают, за что мы очень благодарны у вас будут скайп чат с другими участниками и преподавателями, и и кураторами для вопросов-ответов. То есть вы можете будете спрашивать, и вам будут отвечать в режиме там реального времени. Ну, там все, конечно, в разумных пределах. Да, там не то, что в 3 часа ночи давайте я вам сейчас список. У нас такой бывает. А сейчас я список по всем картам всех своих друзей вам напишу. Вот мы, кураторы отвечают, и преподаватели отвечают на вопросы, которые мы, мы проходим. Да? Они разбираем бесконечно астрологические карты бесплатно потому что это большой труд и собственно говоря все, все не так просто да? в течение курса у вас, у вас будет 5 онлайн встреч с преподавателем по окончании курса вы получите свидетельство о прохождении курса в конце курса будет будут урок практика на, на примерах ваших астрологических карт вот потом будет послекурсовая поддержка с вопросами и ответами скидка 10 процентов на любой следующий курс по астрологии Бадзи в нашей школе до 1 мая 2021 года а у нас очень много интересов курсов намечается так что я думаю вы найдете куда эту скидку применить многочисленные нужные и важные будут бонусы бонусов ой если я не ошибаюсь у нас там бонусов было бонусов было Аж семь штук. Электронный китайский календарь на сто лет. Быстрая техника уточнения часа рождения человека, техника, какими нас видят окружающие, прописи китайских иероглифов, активация символических звезд в пространстве. Как определить выдающуюся судьбу в карте Бадзи? Уровень развития души и фазы цифр бадзи Вот такие у нас там семь бонусов, друзья с очень-очень-очень интересной. легкое объяснение простым человеческим языком то есть вот что что а это мы умеем итак курс астрология базы для новичков понятно быстро практично сделайте заказ на предоплату на предоплату в общем вам нужно тысячу рублей сейчас оставить и чтобы сохранить за собой самую низкую цену по этой цене мы не делаем даже старт продаж вот она по моему сегодня до 12 часов обычно мы делаем пока идет вебинар идет вебинар вы можете внести тысячу рублей и тогда за вами эта цена останется друзья 17 уроков с домашними заданиями с тестами с чатами 5 встреч с преподавателем разбор карт разбор вся астрология от а до я но уже, уже дешевле только вот сидеть самому, перечитывать сайты. Ничего дешевле не бывает. Посмотрите, ценники. У нас есть дорогие курсы, но это курсы профессиональные, высокопрофессиональные, где мы пошагово уже со мной сидим и разбираем. А этот курс у нас легкий, и и в том числе там практически все, все темы разбираются, которые мы разбираем на фундаментальных курсах. Поэтому начинается у нас обычно этот курс но как минимум мы начинаем хотя бы там 10 900 11 900 ну бывает со скидками 9 900 8 900 у нас никогда он еще не стоил вот для тех кто здесь сейчас может сейчас если вы внесете предоплату в 1000 рублей то будет зафиксирована за вами эта цена стартуем мы 26 сентября у нас будут еще открытые вебинары цены этой не будет, если вы предоплату не внесли, то будете покупать только уже по цене по цене старта продаж. Мы обязательно вас будем также приглашать. В Лена дополнительно сообщит, какие дни Светлана, Светлана и я будем выходить. У нас будут открытые вебинары, так что, друзья, приходите, мы вас ждем. Альбина, я уже записалась на мастер-класс 6 сентября если смысл вместо этого взять курс еще не оплатила угу. а, мы, мы видимо с вами про разные курсы говорим сейчас Альбин, да. курс в новом формате для новичков просто подарок это действительно для тех кто хочет начать изучать науку паци профессионально возможность уникальная. раньше такого не было и цен таких тоже не было. Большое спасибо. Да, Спасибо, Маргарита. Маргарита как сторожила она уже все знает, да, про нашу и про наш маркетинг и подход. Действительно, у нас не было никогда ни такой цены, ни такого подхода. И подход у нас, ну, он с каждым годом улучшается. Представьте, у нас одиннадцатый, Мне вообще кажется, что уже 12 поток. То есть мы настолько много уже, мы уже какие только формы работы не пробовали. То есть, мы все время улучшаем и улучшаем возможность преподавания ну во первых появляются новые площадки, новые возможности появляются какие-то поэтому так ладно я чувствую мне надо уходить иначе иначе вы еще татьяну нашу смирнову должны прослушать все кто хотел узнать астрологию по самым низким ценам и самом большом объеме я думаю что вы собственно говоря услышали меня а сидеть долго уговаривать я вас буду потом когда будет цена выше да классный курс или напишем да цена действительно смешная для таких знаний я фундаментальный базы покупал порядка 30 тысяч елена но ну, на самом деле мы специально даем по, по смешным деньгам для того чтобы люди могли прийти и изучить а вот фундаментальный курс которую вы покупали они такие уже глубоко профессиональные и там дается знание конечно ну, там уже как бы другое да, знаете, как есть колледж, а есть там академия или университет, да? то есть фундаментальный курс это университет, а Бадзи это колледж. Но и там, и там, например, могут выпускать прекрасных программистов, которые могут прекрасно работать, хоть колледж, хоть университет, да. И, и зарабатывать, и зарабатывать, и работать на одних и тех же позициях. Вот примерно у нас такая же ситуация. Сколько уроков, да еще и бонус это здорово. Меньше, чем за 500 рублей урок, класс. Да, спасибо, Галина, что посчитали. Ну, вот не знаю, но я я Лене предложила за два часа, я говорю, Лена, ну давай вот попробуем, кто пришел, тот пришел, кто успел, тот успел. Лена меня поддержала, поддержала, но ну, welcome. Давайте, пока идет, сейчас Таня еще будет рассказывать про фэн-шуй прогноз на сентябрь. У вас все это время есть возможность забронировать, если вы тысячу рублей заплатили. Потом вы только будете доплачивать или брать в рассрочку, там уже следует договаривайтесь. Но смысл в том, чтобы эта цена осталась, нужно сейчас заплатить тысячу рублей. Все, я ухожу, я уже оплачиваю. Татьяна, спасибо, спасибо. Мы рады, что вы уже оплачиваете, и мы рады всем, кто уже оплатил. Я пока не вижу. Наш магазин, количество людей, которые оплатили, но я думаю, что такого предложения вообще отказаться невозможно. А, вот, Танечка, выходи, пожалуйста. А, я как только ты выйдешь, я уйду сразу. Вот, надо понять, как тебя видно, как тебя слышно. Вот, видно. Вот, Лена будет вам отвечать письменно. А Таня, Таня, ты у нас, мы тебя не увидели поэтому я еще могу посидеть немножко в чате давай чтобы люди видели что ты выходишь так тебя не видно там да и не слышно что самое главное Во, теперь видно а слышно